Друзья, добро пожаловать на очередное «Немиркин видео». Вот пять ранних предупреждающих признаков, которые вы никогда не должны игнорировать в отношениях, автор Мишель Ривас. Причувствие новых отношений может казаться таким волнующим и страстным, даже пьянящим, особенно потому, что всегда есть вероятность того, что они могут перерасти в глубокую и длительную связь. Однако всегда важно следить за поведением наших партнеров, потому что это может помочь нам обнаружить тревожные сигналы на ранней стадии. Наблюдение за токсичным поведением с самого начала может уберечь нас от серьезных обязательств и, возможно, даже уберечь от потенциально опасной ситуации, такой как домашнее насилие или нарциссическое злоупотребление. Итак, вот пять ранних предупреждающих признаков, которые вы никогда не должны игнорировать в отношениях. Первый – любовная бомбардировка. Вы только что начали встречаться с кем-то, и все кажется идеальным. Он внимателен, щедр и заставляет вас чувствовать себя самым привлекательным человеком, которого он когда-либо встречал. Но не кажется ли вам, что они чересчур настойчивы? Они звонят или пишут вам слишком часто в течение дня? Они признаются вам в любви только после нескольких дней или недель знакомства? Это тревожный сигнал на ранней стадии отношений, который не стоит игнорировать. Для тех, кто не знаком с термином «любовная бомбардировка», это форма эмоциональной манипуляции, которая заключается в том, что на начальных этапах отношений человек действует слишком быстро и осыпает другого человека похвалами и лаской. Для ясности, романтические жесты и привязанность – совершенно нормальные аспекты свиданий, но это также может быть признаком чего-то зловещего, если это делается чрезмерно с самого начала. Второе – тонкое принуждение. Контролирующее поведение и принудительный контроль – очевидные признаки домашнего насилия и или жестокого поведения. Но то, как они проявляются в начале отношений, обычно очень тонко и постепенно. По словам Эммы Дэйви, эксперта и консультанта по нарциссическому насилию, абьюзеры любят постоянно контролировать ситуацию, и они делают это, отслеживая активность своего партнера. Они будут следить за тем, куда вы идете, с кем вы идете, как долго, за вашей активностью в социальных сетях и за тем, с кем вы разговариваете по телефону. Поначалу злоумышленник будет применять множество тонких тактик принуждения, таких как необходимость знать о вашем ежедневном местонахождении, предложение о том, что вам следует носить и так далее маскируя эти требования под альтруистические, утверждая, что он заботится о вашей безопасности и благополучии. Если вы заметили, что ваш новый партнер требует, чтобы вы сообщали ему о том, куда вы идете, и считает необходимым сопровождать вас повсюду, то это может быть тревожным знаком. Третье – повышенная чувствительность. Если вы прожили с партнером недолго и заметили, что он легко реагирует на безобидные комментарии или безобидные шутки, то это может быть признаком повышенной чувствительности, которая является общей чертой большинства абьюзеров. Также часто такие люди воспринимают несвязанные или безобидные комментарии как личные нападки и искажают суть дела, например, утверждая, что вы пытаетесь проявить неуважение к ним, в то время как вы просто не согласны с ними и выражаете собственное мнение. Номер четыре. Им не нравятся ваши друзья или семья. Ваш новый партнер выражает неодобрение каждый раз, когда вы встречаетесь со своими близкими друзьями или членами семьи. Он может заставлять вас чувствовать себя виноватым за то, что вы проводите время с близкими людьми, и пытаться убедить вас в том, что они оказывают на вас дурное влияние, или сказать, что вы слишком хороши для них. Это тонкая тактика, которую используют обидчики, чтобы постепенно изолировать вас от вашей системы поддержки. Поэтому очень важно распознать это на ранней стадии и проверить, нет ли у вас моделей собственнического поведения. И номер пять – поспешные обязательства. Если вы только начали встречаться с кем-то, но чувствуете, что он пытается давить на вас, требуя обязательств, и торопит с такими важными событиями, как знакомство с семьями друг друга и совместный переезд, то это большой тревожный сигнал, который не стоит игнорировать. Обычно это происходит в сочетании с любовной бомбардировкой, когда человек идеализирует своего избранника и осыпает его похвалами и вниманием. Другой признак этого – произнесение слов «я люблю тебя через очень короткий промежуток времени» и давление на вас, чтобы вы сделали то же самое. Если это похоже на то, что вы испытываете в своих новых отношениях, возможно, вам следует действовать осторожно. Ваша жизнь принадлежит вам, и вы не должны чувствовать себя обязанным вступать в отношения, если вы еще не полностью готовы к ним.